Просто денег. Выдержите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Я член и все, кто сегодня голосовал. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо вам большое за результат.